Друзья мои, всем приветик. Здравствуйте. Как обычно мы сегодня пишем пейзажик. Не как обычно, то есть будем сегодня писать пейзажик Холстик у меня небольшой, где-то, ну не знаю, 20 на 30, наверное, что-то такое. Можете брать и больше формат. Линия горизонта, если вот пополам поделить холстик, да, но будет немножко, немножко, немножко, ну вот здесь повыше. Вот так, слегка я намечу. На заднем плане там будет не, небольшая видна гора за деревом. В принципе, она там частично перекроется, холмик такой на дальнем плане. Отступаю. Ну, сколько здесь? Раз, два, три, три, четыре сантиметра. То есть, ну тоже приблизительно намечаю. Ну, а соответственно, где-то здесь у нас будет расти дерево. Я беру вот этот разбавитель. Беру белило, как основа, и капельку голубой ФЦ. Делаю нежный голубенький цвет. Вот такой, сейчас я вам покажу. Вот такой нежно-нежно-голубой. У нас нежное, такое светленькое небо. И вот начинаю с этого угла, как бы по диагональке, закрывать небушко. Вот с этого участка. Вот таким образом. Дальше добавлю чуть-чуть больше голубой уголок затемню, но так как тут белило, вот он у нас так плавненько-плавненько вплавляется. Белилки, голубая ФЦ. Вот этот растворитель, вот он. Зеленый ФЦ, где-нибудь вот здесь с краю. Водичка у нас обычно темнее, чем небо из-за ее плотности. Но только добавлю, наверное, еще к этому зеленому белилок побольше. И около горизонта вот ту дальнюю часть я сделаю через такой вот цвет. Нижнюю часть я буду работать через такие оттенки, как вот, допустим, зеленое ФЦ с красным, таким вот зелено-коричневым каким-то с разбавителем, все это дело. Этой же кисточкой я возьму цвет для ствола дерева коричневый и красный. И вот таким красно-коричневым оттенком Опять-таки беру э, разбавитель, чтобы у меня красочка комфортно мне работалась. То есть смотрите, чтобы у вас, если вы даже на масле пишете, добавляйте так, чтобы вам было э, комфортно э, писать, чтобы не было, э, не плыло, да, все это, то есть в меру. Главное, чтобы красочка, вот она не густая была комком, а именно вот комфортной консистенции для вас. разбавитель коричневый индиго очень такой довольно таки темный цветик и у нас здесь камешек вот так здесь у него будет ровная такая часть и вот он как-то здесь вот так интересно спускается кисть слегка протерла она такая подпачканная охра с желтеньким вот тут тоже вот какая-то зеленца да есть вот такой вот оттеночек будем намечать более светлые части то есть смотрите это теневая да, мы нанесли теневую а теперь мы будем более четкие такие вот вернее более четкие более светлые участки наносить зеленая АФЦ и желтенькая желтенькая побольше Такие, более солнечные, вот сейчас покажу оттеночек. Вот такой вот яркий, солнечный, желтенький. Вот почему-то на камере он больше коричневым отдает. Ну, яркий должен быть у вас цвет. И вот кое такой даже, знаете, как салатовый, что-то ближе, ближе к этому. Не прям салатовый, но вот где-то вот так вот покажу. Не сильно много, потому что... Там у нас все-таки вот эти вот цветочки, где-то они будут тень, да, от них падать. То есть, ну, где-то яркости все-таки можно показать. Добавлю чуть-чуть белил и где-то таких вот прям перебью немножко, поставлю вот так вот. На камешек где-то здесь заходим. Ставим такие пятнышки, пятнышки, пятнышки. где-то они у нас будут выходить вот так подниматься на морюшка. Да? сейчас я вот расставлю такие вот пятна густо набираю прям густо краску. где я там прорисовывала там немножко на каких-то можно дать такие ну, индиго пятнышки этой же кисточкой протерла ее слегка не все которые прорисовывала возможно где-то там вдали какие-то будут немножко видны серединки и не все те, которые на переднем плане будут повернуты, да, идеально, как бы, к нам, что мы видим серединку, то есть. Вот таким образом. Достаточно много, не надо вот этих пестрить, вот этими черными пятнами. Можно, в принципе, при желании... Добавить каких-нибудь чаечек, какую-нибудь яхту там, допустим, на дальнем плане тоже будет. Такую вот тоже разбеленную как-то вот немножечко-немножечко там. Ну, давайте, в принципе, если, если вдруг кому-то захочется, да, я покажу. Ну вот, друзья, на этом все. Такой у нас мастер-класс получился. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Вы этим всем помогаете каналу развиваться. Буду вам очень признательна за лайк, за комментарий. Ну, а на этом все. Творческих вам успехов. Пока-пока. Thank you.